всем привет ребят сегодня в сочи 5 сентября будем настраивать турбовую девятку мы ее ровно год назад день в день настраивали четко ровно прям вообще 5 сентября что произошло тут ну, оторвало клапан в прошлом году да у тебя ну и размолотила, соответственно, и головку, и поршень, и все остальное. Ребята поставили новую головку, портированную же она у тебя, да? да? То есть портинг есть, и э, поршня с большей лужей, потому что там оказалась лужа какая-то маленькая, по факту. Да. Ну, теперь как бы степень сжатия восьмерочка. Валы здесь стоят э, тьютер... 10.05 усахи. Да, 10.05 усахи. Э, ну, в принципе, здесь причесали все под капотом еще обкатывался человек на предыдущей моей ну то есть настройки как бы что то происходило все, все нормально работает ровник единственное у тебя ряд какой был тогда до этого было 4,3 сплава, паров и ряд у нас был штатный а ну что и проблема была то зубья рвало то ну, 6 коробок выбросили, пришли к 104 ряду и 4-1 пара блокировка 10 килограм леднотяга. Ну вот, отлично. Ну и сейчас поедем, соответственно, кататься, настраивать уже нормально след вот под этот данный конфликт. Форсунки здесь 630 Регулятор давления здесь ноносной, но это же, по-моему, Волгоспи да, что-то да, такое. Да? Ну, Газелевский, да. По крайней мере, он. это не Китай, Никак, ни в коем случае Китай не ставьте, потому что у них постоянно плавает давление. То есть вы, ты его выставляешь там троечку, грубо говоря, а по факту получается там не тройка, а гораздо, ну, то есть он либо туда уплывает, либо сюда, то есть непонятно, как это настраивать. Заехали вот в гараж, чтобы вот здесь такой щиток термопол открутили, я просто ключи с собой не брал, ну, у меня был только под лямду, а чтобы открутить щиток не было. Но ну, вот, человеку заехал, он нам помог. Открутили, прикрутили лямду, и сейчас поедем кататься. Ну, давай, закрывай туда. Я сейчас нам чим. Вот такой автомобильчик. Ноутбук я... Старый взял, У меня новый готов, но я просто не успел все подготовить, перекинул туда, но не успел, не успел испытать все это на реальных машинах и на всякий случай старый взял. Единственное, я его взял с док-станции, потому что вот она, док-станция, сам ноут, вот он, отцепляется с конки. И док-станция под него, она тут сидюк и всякие дополнительные порты. Просто у меня в ноуте уже порты раздолбались, особенно вот этот, и ну, нереально было что-то делать. А здесь на док-станции тут их... Сзади три, еще один сбоку. Все как бы. При этом разъемы нульсовые и не, непользованные. Ну, сейчас сейчас помчим, поедем, покатаемся, я поснимаю дальше. Ну вот, ребят, катаемся, настраиваем боевые режимы такие. дуем полторашка. Сегодня погода не солнечная, обещали вообще дождь с самого утра, типа там ураган можно пройти, здесь дождей уже несколько дней не было, очень сухо, но судя по всему дождя так и не будет сегодня, но скорее всего завтра он будет, потому что все затянуло облачками и душно стало. Дед самому как у Не, нормально. Вот только вторая передача что-то изрыгивает. Да? Ну, да. В прошлый раз у нас коробка рыгнула. Теперь пытается это выпрыгнуть вторая постоянно. Я думаю, что можно уже в принципе откручивать ехать да. все нормально я посмотрел по графикам все отлично ну, главное что плавность как ты хотел да. она есть да. можно повседневно въездить ездить и без дерганий и без всякой ерунды ну и по принципе и сама на все эту власть не Круто пошло. Uh -huh. а какая была вторая что ли? Со второй я uh -huh. дал третий. Uh -huh. А я когда ну, гонялись, я только со второй тронулся, с первого. Ну да. Нет. И то давление в шинах приходилось скинуть. Ну вот да. Я, ну, Ребята, катали все, все без каких-то проблем, то есть ничего не отваливалось, ничего все отлично. Дуем полтора бара, актуатором управляем по передачам турбина ТДХ 0.5 16g от эрика ну она твинскрольная же, да? Нормальная именно. Ну да, твинскролл. Ну все как бы выкатали, все как бы отлично. Да еще что тут? Сликовские диски и тормоза Ниссановские четырех поршневые ну и сзади соответственно а ты, а ты... да на сзади у тебя барабаны да, ставят, да. Угу. Ну все тормозит кстати очень классно на ну, удивление ну и работает в общем-то нормально Лакомник, ну да, да. ну да многие ставят их. чтобы их, эффективнее было нажатие да и температура у нас после навалов кстати у очень невысокая да. на впуске да. и движок при этом э -э, не греется ни хрена то есть там ну да, что-то 95-то так было да, но когда да, да да там больше когда мы в пробках ехали у нас что-то 101 там вентилятор отработали и все нормально но при этом как бы кулек э -э, прям нормально справляется вот он здесь спрятан и Температура без навалов окружающей среды, ну где-то там 33 градуса показывал у нас среднем. Но наваливаешь, он немножко поднимается и тут же падает. Как бы, ну, ну, падает, я имею в виду, когда отпускаешь газ. Но при этом она не стремительно не растет и куда-то там не дубасят вверх в космические какие-то там непонятные запредельные температуры. Так что, в общем, откатали. Там еще гургену надо будет катануть. Он мне сейчас только что звонил и писал. И. Не знаю, завтра, если не будет дождя, но обещает, то будем его катать. Ну и, как обычно, ходим под видео, там ссылочки на драйв контакт, подписываемся, колокольчики жмем, ну и ждем других видосов. Так что всем пока и до новых встреч.